Утренняя зарядка с отягощениями на все тело. Ставим стопы параллельно. Делаем вдох, тянемся вверх. Выдох, тянемся вниз. Разминаем плечевые суставы. Выполняем вращение плечами всего 4 раза. Еще один раз так же. И снова тянемся вверх. Собираем руки над головой. И выполняем наклон вправо. Влево. Еще один раз также растягиваем бока. Опускаем руки вниз и снова вращение плечами. Разогреваем плечевые суставы. Для сегодняшнего занятия нам потребуются гантели. Раскрываем руки, уводим руки вверх. Опускаем вниз. И теперь чередуя. Поднимаем правую и левую руку, раскрывая грудную клетку. Стараемся не выгибать поясницу. И еще 4. 3. 2. Последний раз также. А вот теперь мы раскрываем грудную клетку, сводим лопатки и наоборот. Раскрылись. Вдох округлили спину, выдох. Последний раз также делаем шаг шире, уходим в неглубокое плие, или коленями и дальше раскачиваем таз. Все внимание переводим в тазобедренные суставы. Движение небольшое и стараемся контролировать пресс, поясницу не выгибаем. Последний раз также делаем вдох, на выдохе переводим руки за голову. Теперь раскрываем грудную клетку. Собрали локти, раскрыли. Сводим локти, выдох, раскрываем локти, вдох. И продолжаем также. Опускаем руки вниз, возвращаем руки над бедра и Выполняем переход вправо-влево. Коленом стремимся к пальцам ноги. Разогреваем тазобедренные и коленные суставы. Останемся в плее и поднимаем пятку. Чередуем правая нога, левая нога, 4 пружинки. Правая нога, левая нога. Останемся в центре, оставим пятки на полу и снова раскачаем таз. Руки уведем в стороны. Проверим, чтобы у нас плечи не двигались, только таз. Делаем вдох, тянемся вверх, опускаем руки вниз. Выдох, разворачиваемся вправо, глубокий выпад. Углубляем выпад, сзади левая нога ушла на полупалец. Растягиваем переднюю поверхность бедра. Возвращаемся вверх, раскрываем грудную клетку. Делаем вдох, тянемся вверх и разворачиваемся в другую сторону. Выпад. Углубляем выпад. Теперь правой ногой слегка отъезжаем назад. Ставим правую стопу на пол и теперь раскрываем грудную клетку в выпаде. Возвращаемся в центр, сводим обе стопы. И снова разминаем наши стопы с небольшой пружинкой по очереди. Поднимаем пятку правую левую. Остаемся в неглубоком приседе. Таз отвести назад, спина прямая, пресс контролируем. Одна нога, другая нога. Последний раз также встряхнули обе ноги. Сделали вдох, потянулись вверх. Уходим вниз в скручивание. Колени мягкие, живот подобрали. Возвращаемся, оставляем руки на коленях. Круглая прямая спина. Выпрямили спину. Округлили. Опускаемся вниз. Берем наши гантели и поднимаемся вверх выбираем вес по силам тот который вам комфортен выполняем вращение плечами первое упражнение на бицепс сгибаем руки в локтях и разводим предплечья от центра в стороны локти приближены к талии, не ускоряемся и чувствуем как работает бицепс. Следующее упражнение, поднимаем кисти к плечам, круговое движение вверх, соединяем локти перед собой и опускаем их на уровень груди, выполняем всего 8 раз. Последний раз также опускаем руки вниз и снова вращение плечами. Готовимся ко второму подходу и снова будет работать бицепс. Сгибаем руки в локтях и разводим предплечья в стороны вперед. Дыхание не задерживаем, выполняем движение на выдохе. 8 повторов последний раз также руки к плечам вверх поднимаем сводим локти и на уровне груди на уровне лица опускаем руки вперед локти вперед и тоже выполняем 8 раз не ускоряемся здесь у нас работает вверх спины и трицепсы последний раз также вращение плечами и следующее упражнение. Опорная правая нога работает синхронно левая нога, правая рука. Отведение руки и ноги в сторону. Рука работает дельтовидная мышца, нога работает бедро и ягодица. 8 повторов. Оставляем ногу руку вверху и Крестное встречное движение. Колено выводим вперед на уровень таза. Руку, колено. 8 повторов. Последний раз также. И другая рука, другая нога. Левая рука, правая нога. 8 повторов. Оставляем руку ногу вверху, встречное движение, колено выводим на уровень таза, руку на уровень груди, встречно к колену 8 повторов. Последний раз также вращение плечами и следующее упражнение. Неглубокий присед. Собираем руки вместе. И на подъеме разворачиваем грудную клетку вправо-влево. Вот здесь мы контролируем пресс, контролируем поясницу. И стараемся таз отводить назад, колени вперед. Не выводим спину, не круглим. Вверх, выдох, вниз, вдох. Бережем поясницу. Скручивание в пояснице быть не должно. Разворачиваем только грудную клетку. По 8 повторов в каждую сторону. Последний раз также. Теперь руки на колени, круглая спина, потянули ее. Еще один раз также. Поднимаемся вверх и все сначала. От введения руки в сторону, правая рука, левая нога. 8 повторов. Работает дельтовидная мышца, мышцы бедра и ягодицы. Оставляем руку вверху и встречное скрестное движение. 8 повторов. Последний раз также и поменяли. Левая рука, правая нога, отведение в сторону. Работает дельтовидная мышца, работают мышцы бедра и ягодицы. 8 повторов. Оставляем руку вверху. Встречное скрестное движение колена выводим на уровень таза, руку выводим вперед на уровень груди к колену. Последний раз также опускаем руку вниз и второе упражнение готовимся. Неглубокий присед, руки собрали, спина прямая. И на выдохе подъем вверх разворот корпуса разворот плечевого пояса поясницу не выгибаем контролируем нашу поясницу по 8 повторов в каждую сторону бережем поясницу контролируем пресс руки от колен не машем руками контролируем движение лучше поднять руки ниже но не перенапрягать спину последний. последний раз также и выполняем вращение плечами выполняем переход вправо влево небольшой разворот корпуса тянемся рукой за колено в руках удерживаем гантели, корпус слегка наклонен вперед и разворачиваемся всем телом. Будьте внимательны, не выгибаем поясницу, разворачиваем бок. Переход спокойный, колено стремится к пальцам ноги. Очень глубоко наклоняться не обязательно, держите тот темп, который вам комфортен. Всегда чувствуете, что нужно чуть-чуть преодолевать себя. Я уверена, у вас все хорошо получается. Вы уже проснулись, ваше тело проснулось. Последний раз также теперь стопы параллельно круг плечами. Уходим вниз, в скручивание, оставляем гантели внизу. Поднимаемся вверх, тянемся руками вверх. Ну и теперь небольшая растяжка. Уходим в неглубокое плие, раскрываем носки на 45 градусов, раскачали таз. Теперь разворачиваемся вправо, правая нога, колено согнуто, колено над пяткой. Уходим в более глубокий выпад, отъезжаем левой ногой. Руки можно перевести на колени и дальше на пол. Теперь левое колено опускаем в пол, правую ногу выпрямляем в колени. Тянем подколенные сухожилие и кроножную мышцу. Возвращаемся в выпад, центр и все выполняем в другую сторону. Выпад, колено впереди над пяткой. Отъезжаем правой ногой назад, колено впереди остается на уровне пятки. Проверьте себя. Руки вокруг колена. Теперь правое колено в пол, левая нога на пятку, тянем подколенное сухожилие, краножную мышцу, возвращаемся в выпад, собираем обе стопы, поднимаемся вверх, руками тянемся вверх, собираем руки в замок, тянем их от груди вверх, к правому плечу, Нажимаем на левый локоть, удерживаем это положение. На правый локоть, удерживаем это положение. Отводим плечи назад, шею расслабили, перевели руки на колени, потянули круглая прямая спина, выпрямили спину, округлили. Опускаемся круглой спиной вниз, живот в себя, колени присогнуты. Медленно круглой спиной поднимаемся вверх, вверху делаем вдох, выдох, еще раз также вверх вдох, вниз выдох, последний раз также вверх вдох, кисти на уровне груди и на сегодня это все.